Всем привет! Это парашютный клуб Sky и его проект по продаже снаряжения Йо. Вот наши контактики. Мы продаем разное парашютное снаряжение и очень часто, особенно в последнее время, нам задают вопросы, точнее просят рассказать более подробнее о функциях того или иного снаряжения. Сегодня мы с вами познакомимся о таком звуковом приборе как ProTrack 2 это пищалка сигнализатор высоты ну и пройдемся по нему более подробно ProTrack 2 вот в такой вот коробочке он у нас приходит я его предварительно распаковал но очень небольшая что у нас в этой коробке находится здесь сразу на упаковке есть то что у нас внутри коробки вот. Ну и непосредственно что же там в итоге находится. Сам сигнализатор ProTrack 2. На такой пластмассовой платформочке. Такое напоминание юридическое, где, мол, это электронный прибор, без батареек не работает и прочая юридическая юридистика. Инструкция предварительно достал, мы по ней с вами будем работать. И пакетик с рекламы.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 режим э, ну, установки высот это high надпись это скор, э, скоростная высота то есть скорость э, высота в свободном падении на которой сработает у нас э, пищалка то есть прозвенит там 4 500 3000 или 1500 футов в данном случае это low это низковысотные э, сигналы то есть на приземлении вот.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 Здесь у нас может быть 3-5 секунд, слау, медленный прыжок, ну, не знаю, может быть там, или супер слово, винский например, вот. либо произвольный, который у нас, скажем так, из общего числа, тут просто прочерки стоят, таз, трюер спид, ну, это скорость, про которую я уже говорил.